Привет всем! Сегодня я снимаю небольшой влог о том, как мы отправились в Измайловский Кремль. Проехали 10... К нам тут в Москву приехали друзьяшки. Идем не одни. Гулеваним уже несколько дней подряд по улицам Москвы. Ну, не я, они. Я тут сижу, вязание свои вяжу. Конечно, моя ошибка в том, что предварительно я не ознакомилась с информацией о месте, которое собираюсь посетить. И делаю это только сейчас, на озвучке. Поэтому видео получилось довольно сумбурным. Ну да ладно. Измайловский Кремль – это культурно-развлекательный центр современной постройки. Территория довольно большая. Здесь базируются несколько небольших интересных музеев, ремесленнические мастерские, где проводят различные мастер-классы, например, по гончарному делу, модное арт-пространство, блошиный рынок и даже дворец бракосочетаний, по-моему, есть. И это далеко не все. В общем, я думаю, что здесь может понравиться как детям, так и взрослым. Очень интересное место. Здесь есть как каменные старинные строения, так и деревянные. Есть на что посмотреть. И на территории Кремля есть много музеев. Например, музей Кандая Пряника. Мы туда, наверное, сходим. Он выдали целую карту, чтобы ходить по территории. Есть даже музей истории водки с дегустацией. Первой выставкой, которую мы посетили, была выставка пластилиновых миниатюр. Да, ребята, в это сложно поверить, но все фигурки сделаны из пластилина. Там даже отпечатки пальцев есть. Я, по-честному, была поражена. Представляете, каких трудов стоит сохранять их на протяжении многих лет? Для детей, кстати, проводят развлекательные программы с танцами, песнями и различными конкурсами. Дальше мы отправились бродить по территории и заглянули в благотворительную барахолку под названием «Свалка». Интересное местечко! Бывали в гончарной мастерской, где можно и посмотреть, и купить их работы. В мастер-классе по лепке, к сожалению, не поучаствовали, но это точно то, что я хочу когда-нибудь сделать. На Блашином рынке в основном представлены стандартные сувениры для туристов, но я надолго залипала прилавка с советской фототехникой. Люблю я это дело. В заключение наши мужчины таки решили посмотреть, что творится в музее Кнутая Пряника, пока мы с подругой отдыхали и пили кофе из местного буфета на свежем воздухе. Вернулись довольны и говорят понравилось, примеряли медаль за пьянство. Майловский Кремль оказался не таким, каким мы ожидали его увидеть. Мы думали, что это будет большой музей старинный, а оказалось, что это все современные постройки, которые просто стилизованы по старину, но на самом деле здесь интересно все равно побывать и есть что посмотреть. Здесь есть и арт-пространство, и разные музеи, и места, где можно пройти разные мастер-классы, например, по гончарному мастерству. Есть где пофотографироваться поснимать видео, ну и просто погулять с семьей или с друзьями. В общем, место в целом приятное. Поэтому, ну советую а потом был такой чудесный цветущий зеленый летний измайловский парк Экскурсовод музея в Измайловском Кремле рассказал нам, что здесь недалеко все-таки есть аутентичные постройки. Вот мы добрались до сюда. Это находится в Измайловском парке на острове, прямо по самой середине. Это постройка 16 или 17 века. Вот сзади меня она находится. Сейчас мы посмотрим внутри. Ну и это оказалось неконечным пунктом нашего похода. Мы завершили день на Воробьевых горах с необыкновенным видом на ночную Москву. Спасибо вам за просмотр и всем пока!